Всем привет и так почему же так быстро перегорают габаритные лампочки речь пойдет именно о светодиодных габаритных лампочках потому что в них используются в качестве драйвера обычный только ограничивающий резистор как правило светодиодные световые приборы с мощностью от 10 ватт и выше имеют уже качественные импульсные стабилизаторы драйвера и такой болезнью не страдают в отличие от этих габаритных но ну, а в габаритных лампочках как я уже говорил используется обычный резистор вот я разобрал такого типа лампочку вот его видно от центрального контакта от плюса идет только ограничивающий резистор который подключается к плюсу светодиодной матрицы ну а минус подпаем на корпус Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградации кристалла, то есть предсмертные признаки. Ну и потом они попросту перегорают. Сколько я не тестировал эти лампочки, в среднем продолжительность жизни их составляет один год. Ну где-то меньше, где-то больше. Почему же так происходит? Вот можно видеть внутри цоколя два резистора, скорее всего соединенные в параллель. Чтобы получить нужен номинал. А происходит это потому, что данный только ограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле. Таких онлайн-калькуляторов много в интернете, и подключается на соответствующее напряжение. И вот тут производитель очень хитро делает. Вот на некоторых соколях, вот, например, здесь вот видно написано 12 вольт только ограничивающий резистор данной лампочки заточен именно под напряжение 12 вольт не больше И то, чтобы сделать товар более привлекательным при напряжении 12 вольт светодиоды работают на максимальной мощности а это уже не есть хорошо для кристаллов светодиода чтобы они работали очень долго максимальную мощность на них подавать не рекомендуется. Но об автомобиле, естественно, при заряженном аккумуляторе бортовое напряжение сети может составлять 12 с половиной вольт, а при заведенном автомобиле оно может достигать 14,2 и 14 с половиной. При том условии, что светодиод при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности. Ну, естественно, при 14,2 вольтах уже идет сильный износ кристалла светодиода Одним ну, одним словом перегрузка Да, подключая первый раз эту лампочку вы смотрите как ярко горит вроде бы все круто и все прекрасно и на это как раз таки продавец и рассчитывает вроде бы и придраться не к чему продавец и сказал вот 12 вольт, чего вы от меня хотите? Вы неправильно эксплуатировали прибор, подавая на него большее напряжение. Ну и с экономической точки зрения, продавцу невыгодно делать долговечную лампочку и устанавливать ток ограничивающий резистор на напряжение 15 вольт, так как его светодиод будет светить слабее чем светодиоды конкурента и за новой лампочкой к нему придут не скоро но с этим все понятно теперь как же нам сделать чтобы эти лампочки светили у нас долгое время в свое время я их так же как и многие просто замучился менять самое простое решение это понижающие импульсные регулируемые стабилизаторы вот такой на базе микросхемы lm2596 входы и выходы здесь помечены вот он вход слева справа выход плюс-минус и подстроечный резистор которым вы устанавливаете необходимое вам напряжение на выходе этот стабилизатор может обеспечить ток до 4 ампер то есть можно подключить в разрыв габаритного провода установить 12 вольт и вешать светодиодное оборудование вот такой маленький преобразователь 1 полтора ампера но эти цифры я называю приближенно к фактически заявленная 2 ампера более дешевый вариант этот соответственно будет подороже это китайские Преобразователи с AliExpress. Тут также имеется вход и выход. К достоинствам таких преобразователей можно отнести идеальную стабилизацию напряжения и тока, компактность самих устройств благодаря использованию SMD-компонентов, из недостатков высокочастотные импульсные помехи. Но это присуще всем импульсным источникам питания. Зарядное устройства, вот эти стабилизаторы, все это дает большие наводки, например при использовании FM модуляторов, при прос... особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему. С этой точки зрения нужно стараться как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания. Итак, мы переходим к главной части к линейным стабилизаторам. Выглядят как обычные транзисторы это 12 вольтовые стабилизаторы с фиксированным напряжением я считаю это идеальный вариант для каких-то маломощных нагрузок в данном случае для этих габаритных лампочек стоят на алиэкспресс эти стабилизаторы вообще копейки по сравнению с импульсными это первое достоинство второе то что стабилизатор линейный и не дает вообще никаких помех в сеть ну соответственно и не дает высокочастотных наводок из недостатков нагрев данные стабилизаторы рассчитаны на выходной ток полтора ампера ну то есть при использовании вот этих лампочек греться они абсолютно не будут если уже использовать светодиодные фонари до мощностью 10 Вт, то соответственно уже появится нагрев схема подключения элементарная простая поэтому даже те, кто не в теме, я имею в виду, люди, мало понимающие в электронике, смогут самостоятельно его подключить. Вот сам стабилизатор, вид спереди, маркировка L7812CV. Можно использовать нашу отечественную кремку. Это полный импортный ее аналог. Стабилизатор поддерживает входное напряжение до 30 вольт. Вот он плюс-минус. Левая ножка у нас вход плюса правая ножка выход плюса и минус у нас идет общий то есть стабилизатор подключается в разрыв плюса средней ножкой на минус все элементарно просто здесь два конденсатора это своего рода фильтр и можно пренебречь если вы никогда этим не занимались то этими конденсаторами можно не заморачиваться это, так сказать, схема подключения согласно даташита. Эти фильтры можно не ставить. Ну давайте посмотрим, как я сделал это в железе. Итак, вот уже готовый вариант. Поместила их в термоусадку, в такую, что ничего нигде не касалось, не замыкало. Практически вечная конструкция. Вот как это выглядит. Были у меня остатки заготовок от печатных пласт. Ну в общем, из отходов вытравил. Вот такие платки. Вот зелененький у нас вход. Вот мы видим левая ножка вход плюса, то есть слева у нас плюс. Средняя ножка минус. Эта дорожка проходит у нас сюда далее. И по диагонали. И как бы по диагонали получается минус у нас на выходе с другой стороны. А плюс по диагонали выхода с этой стороны. То есть тут не ошибешься. Сам стабилизатор закреплен через термоскотч к плате. То есть дорожки, медная фольга и самоплата как бы являются одновременно радиатором. Вот сам термоскотч. Очень полезная, удобная штука, кстати. Для того чтобы не заморачиваться с термопастой, прокладками, сверлением отверстий просто прилепил и все ну и контактные колодочки все элементарно просто Ну вы соответственно сделаете монтаж сделайте как вам угодно можете на макетной платье или как-то навесным монтажом я решил сделать вот таким образом все одеваем тетку и нагреваем вот что у нас получилось все ссылки на стабилизаторы и также на все ингредиенты будут в описании надеюсь что информация для вас была полезна подписывайтесь на канал ставьте лайк пока